энергия и сила действовать. Но иногда вот эта внутренняя сила, внутренняя энергия способна нас привести в крах, так как мы набираемся нетерпеливости. В час войны многие пострадали из-за этого, что не дождавшись приказа и не имея, как говорится, много терпения, чтобы обхитрить снайпера, многие стали геройствовать, не ждать и поплатили жизнью, здоровьем. Также и в бизнесе. Бенджамин Франклин сказал, что любого желания можно достичь, имея, огромную, имея огромное терпение. Также в бизнесе, как и на войне. Мы сразу же хотим быстро подписывать контракты, хотим чтобы наши клиенты и потенциальные партнеры быстренько-быстренько принимали решения, но не став экспертом, не набравшись терпения изучить дело досконально. Многие принимают поспешное решение, потом обжигаются, не выявив действительно свое предназначение, готов ли он делать бизнес. И огромное свершение. Терпение, терпеливость, это можно подстать даже назвать мужеством. Так как есть такое высказывание, и я вас прошу это где-нибудь законспектировать, чтобы у вас это запечатлилось в голове вашей памяти. Терпеливость, это мужество, изменить то, что можно изменить. Это готовность принять то, что нельзя изменить. И мудрость отличать одно от другого. И если вы имеете огромные цели, амбициозные цели, у вас на жизни будут встречаться огромные препятствия, которые будут желать вам вас остановиться и сдаться на полпути. И именно терпеливость будет двигать вас дальше. Многие... Путают это слово, не то что слово, значение путают, так как терпеливость имеет более динамичный, чем статичный характер. Активная, активная сфера деятельности человека ближе к терпеливости, чем к пассивной, так как многие, попав в какую-то трудность, либо неприятность, путают. Слово «терпеливость» и его значение, как будто я буду терпеть, я буду ждать, и жизнь наладится сама. В то время как э, человек, который знает э, четкое представление о значении терпеливости, он продолжает действовать, зная, что он отдает, и просто э, препятствие – это знак немножечко… От, э, э, как говорится, продление э, дороги к его цели, но ни в коем случае не останавливается, ни в коем случае он не э, поддается обстоятельствам. Он действует, действует и просто благодаря терпеливости концентрируется на свои цели и движется дальше. Констанция Бернард э, была э, такая женщина, которая была самая свойственное такое качество нетерпеливости, а, и она целесообразно выбрала профессию детского фотографа, где главное, а, главное преимуществом нужна была терпеливость. Благодаря стремлению, сконцентрированности своей цели она добилась огромных результатов и воспитала в себе вот эту несдержимую энергию внутри. А, также многим успешным людям, благодаря сконцентрированности сконцентрированности на свои цели, они получали терпение, как Эдисон получил терпение создать свою электрическую лампу, лампочку, а пройдя через тысячи неудач. Так же, как Хиллари получил терпение при достижении пика Эвереста. Дорогие друзья, сконцентрируйтесь, найдите свою четкую главную цель, сконцентрируйтесь. Именно концентрация на своих достижениях цели приводит вас, вот, вашу энергию к достижению успеха и воспитывает вас в терпеливость. Я верю, что вам это видео было полезно. Ставим лайк, неважно где вы его смотрите, делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. Подписывайтесь на мой YouTube, на YouTube канал, чтобы быть первым в курсе новых видео. И для предпринимателей сетевого бизнеса внизу вы можете найти ссылку для скачивания моего авторского продукта «Думать и действовать как топ-лидер за 30 дней». С вами был Виктор Бандалет, и до встречи в следующих видео. Пока-пока.